В Казани определили пляжи места летнего отдыха горожану воды на 2016 год. Оборудовано семь площадок для отдыха у воды. Пляж «Локомотив» в Вахитовском районе, пляж «Нижняя Заречья», озеро «Глубокое» в Кировском районе, пляж «Комсомольский» в Советском и организованное место отдыха озера Изумрудное и озеро Лебяжье. В парке «Континент» Новосавиновского района появилась новая аллея. Порядка 40 молодых саженцев высадили в парке «Континент» по улице Ямашева, в минувшую субботу в рамках республиканской акции «Эко-весна-2016». праздничным выходным заработают поющие фонтаны в парке «Горького». Рустам Миниханов показал новый экспериментальный грузовик КАМАЗ-Мастер. Президент Татарстана выложил в своем микроблоге в Инстаграме фотографию экспериментальной модификации грузовика КАМАЗ-Мастер, который сейчас проверяют во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2016». В праздновании Пасхи предположительно примут участие более 60 тысяч татарстанцев. Ночные пасхальные литургии пройдут в 278 церквях и храмах республики. В Елабуге, вышедшая из берегов река Кама, затопила городской пляж. Ожидается, что с городского пляжа вода будет уходить в течение двух недель. Жилые дома местных жителей от паводка не пострадали. Набережным Челнам подарили 20-метровую копию знамени победу У мемориального комплекса «Родина-Мать» состоялась передача знамени Победы участникам всероссийского автопробега «Звезда нашей Великой Победы». 30 апреля в КФУ состоится студенческий марш победы, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2016». Прямую трансляцию с мероприятия смотрите на телеканале Универсматри.